Срочное включение, дорогие друзья. Дело было значит вот как: решил я катануть в колду, как хоба. Пришло обновление, в котором, между прочим, уже есть изменение баланса. Недолго думая, я подрубил стримак, чтобы с ребятами лично проверить новые пушки и старые стволы. Все перевернулось благодаря шальному донату от Сереги, который в сообщении прислал сборку на LK-24. Честно, брата-братья, когда в последний раз выбрали данный ствол? Вот и я о том же. Вроде как пушка есть, а всем на нее глубоко фиолетово. Но, кроме Сереги, конечно. <свот> Ибо за lk 24 он топит уже очень давно, и сейчас как раз-таки настало то время, когда данный ган заиграл как надо. Здорово, мужские мужчины! У разработчиков уже три сезона подряд есть одна добрая традиция. Они любят бафать ЛК-24. В прошлом сезоне данная штурмовка уже, в принципе, более-менее себя вела, но, как показала практика, этого недостаточно, когда есть килл 141 и М13. Я сейчас не буду флешбекать и говорить, что и там бустили каждый сезон. Давайте подойдем к делу основательно и представим, будто это новый гам. А новые пушки мы с вами разбираем на полигоне и смотрим показатели уронной дистанции Берем ЛК-24 без модулей и чекаем, что она нам выдает Итак, до 25 метров в ноги Пистон залетит 26 единиц дамага В грудь и руки 28, ну и в жбан 31 Следующий показатель у нас будет соответственно от 25 метров и до 38 Третий отрезок урона не будем разбирать, до сетевой игры это не очень актуально Так вот на данном отрезке урон немного проседает и становится вот таким. Показатели дамага не такие, конечно, сумасшедшие, как у Одина, но тут и темп стрельбы совершенно другой. Кстати, народ, мне кажется, что время пришло. Пришло для того, чтобы залететь в блок Mango Adventures. Это бесплатная игра, в которой ты можешь абсолютно все. Здесь большая библиотека мини-игр на любой вкус. Например, Free City RP ролевая игра, открытый большой мир. Выбирай любую профессию и добивайся успеха в городе. Либо же заходи в Build and Shoot это увлекательный шутер, в котором ты весело проведешь время с друзьями. Стреляй метко и помогай своей команде выиграть битву. Но перед этим не забудь выбрать правильное оружие и снаряжение. Еще можно сходить в соло режим, где тебе предстоит схлестнуться один на один с реальным противником за право получить ценнейшие призы. Ежедневные награды. Большое количество мини-игр и Скинов уже заждались тебя в Блок Манго Адвенчерс. Прямо сейчас, брат брат переходи по моей ссылке в описании и используй мой код, чтобы получить халявные кубы. Открывай новые горизонты в Блок Мэн Гоу Адвенчерс. Приключения ждут. На потоковом вещании Серега мне скинул вот такую сборку. И в начале эпизода я не просто так разобрал значение изменения урона на дистанции. Я супер-бупер-дупер, скептически отнесся к данной штучке, к данной сборке, так как тут имеется интегральный глушитель, который не бустит дистанцию. К тому же коллиматор номер 2 висит. Я для удобства поставил классический, мне с ним сподручнее играется. И знаете что? I don't know, как с таким пресетом lk 24 жарит. Знаете, по моим супер-мега-объективным ощущениям, выходит что-то на уровне Кила-141. Только у Кила-ТМ стрельбы чуть-чуть быстрее, но характер и геймплей сейчас практически одинаковый у этих ганов. Я бы мог сказать, что это какое-то перерождение кило в ЛК-24, но не буду, так как ЛК-шка пободрее будет в плане маневренности. Я, конечно, ни на что не намекаю, но пушки эти так-то сравнить можно. 3000 кулаки, чьи мы это делаем. Ладно, что-то и отвлекся. Флэшбэкаемся к сборке. Тут все супер ок. Откровенно говоря, я бы точно такие же модули поставил, да и вроде у меня в боте, в контаче это все стоит. Ребята, там кто и юзает, обязательно пишите в комментариях. Ну, конечно, кроме интегрального глуши, Звук выстрелов с глушаком у ЛК прикольный, поэтому я решил его оставить и моя сборка отличается от этой всего одним модулем. Ну и конечно коллиматором, он у меня тут по вкусу заряжен. Пока я не сравнил эти сборки и их особенности, хочу вам вот что сказать брата-братья. Чуть позже я буду делать сезонный топ штурмовых винтовок и ЛК-24 однозначно там будет присутствовать. Пока мне конечно сложно определиться на какой позиции. Считайте обнову вышло только вчера. а поэтому я молниеносно решил поделиться с вами полезной информацией про данную пушечку. Я настоятельно рекомендую вам поиграть с этим столом в рейтинге. А вот с какой сборкой решаете сами. А сет, который мне прислал Серега, очень хорош для ближних и средних файтов. Благодаря легкому интегральному глушителю мы имеем дерзкий АДС и хорошую подвижность для пуша. На супер маленьких картах такая комплектация идеально залетит в ваш раш комплект. Я же парниша, который привык на штурмовках бустить дистанцию хотя бы одним модулем, поэтому у меня стоит здесь монолит. Кстати, монолитный глушитель к первому отрезку урона добавляет 6 метров, и на дистанции до 31 метра урон у нас не будет меняться, а ко второму отрезку прибавляется практически 9 метров, и для того, чтобы чувствовать себя уверенно на средних и дальних дистанциях, это must-have. Да, мне нравится, когда урон на дистанции внушительный, часто за счет этого, конечно, страдает подвижность, моя сборка как раз Этим и отличаются. Хорошая дистанция, но мобильность меньше, чем в первой. Поэтому, дорогие брата-братья, я бы поступил вот каким образом. Создал бы два комплекта с ЛК 24 В одном, чтобы была сборка для маленьких карт и для карт, где все файты происходят в клоузе, например, как карта Вакант. Оба! А, второй слот, я бы засунул сборку чувака с каким-то странным Ником Огнянский для карт с повышенным метражом типа Кроссфайра, Файринг Рейнджа и так далее. Так и так, ЛК-24 очень хорош, и я надеюсь, вы откроете для себя этот ган по-новому. Парни со стрима уже это знают. Кстати, большое спасибо вот этим сверхлюдям за монетную поддержку на стриме. Бабки и Джеди, отдельные рукопожатие, и, конечно, главный босс качалки и моих стримов, Григорий. Григорий, спасибо, что ты есть. И вам, дорогие брата-братья, спасибо, что вы есть. Спасибо, что просветились и посмотрели этот небольшой эпизод про новую скрытую метуб. После обновы в колде. И давайте-ка в комментариях напишите, с какой сборкой вы будете играть. Мне очень интересно, у кого какой стиль и кто какой геймплей использует. А с вами был Огнянский. Все только начинается.